Казанский университет продолжает прививочную кампанию. Но жизнь вообще купить невозможно. Сохранить одну жизнь – это уже большое достижение. Студенческие кружки в Казанском федеральном университете. Международный кибертурнир по контрстракту. Кто победил? <плево> Всем привет! В эфире Универ Ньюс. а в студии Вероника Кириллова. В адрес ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова поступило благодарственное письмо от администрации президента Российской Федерации. Благодарность выразил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский. В официальном письме отмечается вклад ректора Казанского федерального университета в организацию проведения расширенного заседания градио Совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. В Казанском федеральном университете продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться могут как российские граждане, так и иностранные студенты. Подробнее об актуальных данных о COVID-19 и процедуре вакцинации в нашем следующем сюжете.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 Ректор Казанского федерального университета провел рабочее совещание с руководящим составом ВУЗа. Обсуждались вопросы сотрудничества с японскими ВУЗами, компанией РУСАД, эффективности российских вакцин от ковида и многое другое. В Казанском федеральном университете отобраны лучшие студенческие научные кружки. О том, какие именно, смотрите в нашем следующем сюжете.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 Казанский федеральный университет сохранил позиции в предметном рейтинге THE по направлению искусства и гуманитарной науки. Наилучшую динамику ВУЗ продемонстрировал по показателю доли научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными. Британский журнал Times Higher Education обнародовал результаты предметного рейтинга на 2022 год по направлению искусства и гуманитарной науки. Казанский федеральный университет сохранил свою позицию в мире и занял строку 301.400. Российско-украинская команда Natus Venture выиграла престижный киберспортивный турнир по компьютерной игре Counter-Strike. Все подробности в сюжете. Natus Venture в переводе с латинского «рожденный побеждать». Украинская мультигейминговая киберспортивная организация Na'Vi выиграла чемпионат, одержав в финале победу над G2 Esports со счетом 2-0. За первое место команда получила 1 миллион долларов. Напомним, киберспорт также известен как компьютерный спорт или электронный спорт. Командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России он признан официальным видом спорта. Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам, в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост 28% ежегодно. Это колоссальное. То есть ни один из спорта не набирает такую популярность. PGL Major Stockholm 2021 – 17-й турнир серии Major по Counter-Strike Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 7 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд 2 миллиона долларов. Это был первый мажор, проведенный после двухгодичного перерыва в связи с пандемией. О том, почему людей так тянет виртуальный мир и как это может сказаться на психике человека, нам рассказал эксперт Казанского федерального университета. Эмоционально волевая сфера молодежи развивается э, специфическим образом, не как в спорте, Возникают депрессии, возникают страдания, возникают различного рода тревоги. В киберспорте всегда есть победители и есть которые не просто побежденные, а которые раздосадованы, обиженные и не достигают всего того, что имеет место у победителей. Отметим, в России в 2016 году киберспорт официально был признан спортивной дисциплиной. А зимы 2018 года киберспортсменам начали присваивать разряды мастера или кандидата в мастера по киберспорту. Я приветствую этот киберспорт только с одним условием, что там есть интеллектуальная нагрузка, это первое. Есть творчество и нет ставок на деньги, которые приводят к игромане. Как отмечается на сайте команды, 24 ноября российско-украинская команда «Нави» выступит на Blast премьер Fall Finals 2021» в Копенгагене. Елизавета Никитина, Александр Гузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Вероника Кириллова. Сюжеты из выпуска сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!